Заказала окна в компании Мастерград. Приехали ребята, установили все, балкон, откосы, сделали все очень качественно. Я рекомендую всем обращаться в компанию Мастерград. Сервис на высшем уровне.